Такой это я, я не знаю, я обычно тут, ну. Я не знаю. Дикий разведчик один, но, мне кажется, это самое последнее, которое может быть. Ну, нихрена себе у тебя побед. А, 13. Та. Ну надо. РВФ, 2. Флю, р, л, а как да, у <свист> <свист> <свист> <су> еще картинка, Ты наведи на нее курсором, там белый будет пересвеченный, такой глаза. <су> да, <такие>. <су> <су> <су> <су> И податы еще не поставить, Пш, я <секрет> на подземелье. <пшу> <"Кирилл>, пшу> Мы тут, ну, в тайном секретном подземелье. Пшу. короче, смотри, подходи к школе. Пшу -пшу -пшу -пшу. Тут связь похожи. <пшу> Пригласите меня пожибжебжеват я тебя пригласил у меня нету как ты меня на каком аккаунте приглашаешь? на в сети через ультимат хули потом ну а на сука как это ещё читается? Я спрятал. Ты авиксал, да? Все, я спрятался. Опять я в бетонную штуку-то попадал. Ох, Месяцем не играл. Я дома в Пампикоро, наверх. правда А, а что чтобы мы с заложником? Да. Блядь. И О, я взрывать пойду. А <с почему меня-то? В смысле, а что тебя выкидывает? Соединение слишком медленное пишет. Слушайте, знаете, какая у меня есть идея. Короче, если мы кикнем Челика крил, ты сможешь зайти? А я не знаю. А он не сможет? Он не сможет? Он не сможет уже зайти вообще? Почему? У него не будет хиппотребления. Мне в медленную надо идти, мне не в быструю надо, мне надо в мед... Нет, если он выберет просто в быструю, его должно к нам обратно закинуть. Так, это... А, нет, у него медленный интернет, и поэтому... Погнали а к Мне надо медленно. А как кикнуть? А, ну берешь. А, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Вот так. Берёшь, убиваешь его, и потом по нему стреляешь. Да-да-да. Все, погнали. F5, F5, F5. Кикнули, кикнули. Кик Wait one, говорите да, кикнули. Нет, там другой челик. И его теперь тоже. Погнали. А я не могу. Голосовать за исключение. Давайте. Капли крови из прокусанных губ так, как Клятвы кроме, увы, не имеем тут ничего. И мы ищем себе в песнях и книгах, но врем сами себе про тревогу жизни, но все это либо...